Тим хай, для тех, кто хочет пропиариться в моих роликах, есть ссылка на мою страничку ВК для рекламы, а на этом важная информация заканчивается и мы начинаем. Я учихай да, мой внутренний мир никогда не заплачет пропитанной болью. Я сделал свой выбор забытый шиноби Там я был избранным место. Мира выбрали заговор в у ребенка оставили раны забытый огонь на моем пальце Рот на клинке, ясяна Кацуке. Утро. На улицах Канухи практически никого нет, только ниндзя деревни уже давно не спали, кто-то патрулировал деревню, кто-то был на миссиях, кто-то только к ней готовился, а кто-то ждал своего Сенси на месте встречи, куда он сам и позвал своих учеников. Они стоят здесь практически полтора часа, а сенсей все не было, что было совершенно неудивительно. Наруто Узумаки, мальчишка, который мечтает стать Хакаги и хочет привлечь внимание Сакура Харуна, девочки, которая в свою очередь пыталась привлечь внимание Саски Учихи, паренька, который мечтает убить своего брата, отомстив этим за смерть родителей. Своеобразная команда, конечно. И вот, чудо случилось, и перед ними появился Сенсей. Какаши Хатаки, Джанин, которого когда-то выбрали для обучения команда 7. Какаши Сенсей. Вы опять опоздали. Хором повторили Харуны и Удзумуки. Простите, простите, меня просто задержала старушка и попросила: Не врите нам, Сенсей. Хорошо, хорошо, собственно, для чего я вас тут позвал, в общем, сегодня у вас выходной! Улыбнулся Хатаки через маску. Что? Ну, и зачем мы сюда только приходили в такое раннее время, Сенсей? выкрикнул Наруто. Наруто, нет смысла орать на облако пыли обреченно сказала Сакура. Когда он успел удрать. На это и Сакура, и Саски только пожали плечами. Ладно, тогда все по домам. Решила уточнить Сакура. Ай! Больно-то как! Кричал Наруто. Что случилось? На меня что-то упало. Ай! Больно, больно! Ай! Что это за свиток? И каким образом и откуда он упал на твою голову? Может хочет снести последние мозги? Усмехнулась Сакура. Эй! Я вообще-то будущее Хакаги, и у меня есть мозги. Правда что ли? В любом случае, давайте скорее откроем и узнаем, что же в этом свитке находится. Улыбнулся Наруто своей фирменной улыбкой и начал открывать свиток. Подожди, Нару! На полянке окруженной деревьями мирно спали тригинены, но и сладкий сон прекратился, ведь капельки дождя попадали прямо на их лица. Юная Кунаичи недовольно поморщилась и попыталась открыть глаза, что у нее получилось далеко не с первой попытки. Первое, что она увидела, это двух своих товарищей по команде, которые, кажется, тоже пытались открыть свои веки. «Где мы?» — спросил довольно усталым голосом, при этом зевая наруто. Без понятия ответил Брюнет. «Это не похоже на Канаховский лес, да, как я помню последний раз мы были на мосту. Высказала свое мнение Сакура Сакурачин, а ведь ты права, каким образом мы появились здесь? Пошлите в Канаху. Тут уж в лес брюнет, ну, пойдемте. Слегка усмехнулся Наруто. Мы уже здесь минут двадцать ходим. Простонала Кунаичи. Вот они. Вот. Ворота. Прокричал Удзунки и побежал прямиком к воротам. Подожди, Наруто. А то я тебе кости переломаю. Как можно громче выкрикнула Сакура и побежала за ним. Вот, вот! Сокурачин ворота! Мы с ними что-то не так, тихо, почти шепотом вымолвила Сакура. На их удивление ворота были не пошерпаны, как будто новые. Уха! Ага. подтвердил Учиха. Но, ведь на воротах знак Канохи. Значит, это точно Канаха. Конаха, понимаете? Никак не успокаивался девятихвостый. Да бы, конечно, прав, но все же, пока не войдем, не узнаем. Торжественно выговорил Наруто. «А ведь и вправду... Пошлите!» Сказала Розоволосая. Хэн. «Хм. При входе за ворота они увидели двух довольно знакомых ниндзя, сидящих на своем посту. Вот видите, даже они сидят на своих постах, значит это точно Киноха!» Все не умолкал Наруто. «Доби, заткнись!» И когда только теми успел стать таким разговорчивым... Ухмыльнулся Наруто. «Гэха! А... Простите! А... Вы кто?» К ним подошла девушка примерно их возраста, с черными, как смоль, волосами и униксовыми глазами. М. Немного замялась Сакура Ова! У тебя розовые волосы, прям как у моей мамы! Завизжала незнакомка. О, а ты похож на моего отца, она показала пальцем на Саске, а ты на седьмого Хакаги, показав пальцем теперь уже на Наруто на седьмого. Заорал Наруто, но Саски и Сакура тоже были в недоумении. Ну! Да улыбнулась темноволосая и кстати, как вас зовут? На вас вроде банданок и на а я вас и не видела. Как-то разочарованно проговорила девушка. Сакура подозвала к себе жестом Наруто и Саски, что нам делать? Спросил блондин. Без понятия, но давайте попросим, чтобы эта девушка отвела нас к Хакаге. Высказал свое предложение Саски. Я согласна. Слушай. Как неловко начала Сакура отведи нас, пожалуйста, к Хакаге к Хакаге. Ну, ладно, пойдемте, меня кстати Сарада зовут, улыбнулась Кунаича. Спасибо, Сарада улыбнулась ей в ответ Сакура. Пока они направлялись к Хакаге, они видели кучу зданий, которых не видели в Канихе никогда. Этих зданий раньше не было. Шепотом приговорила Зеленоглазая, чтобы ее услышали только сокомандники. Это подозрительно. Хм, может мы в будущем? Сказал Наруто, довольно смеясь своей шуткой. Точно! Тот свиток! Когда ты его открыл, мы потеряли сознание и оказались на той поляне. Сделала вывод Сакура, я тоже так думаю! На это свое слово вставил Брюнет. А теме все-таки всегда разговорчивым был, а мы и не замечали. С умным, при этом огорченным лицом, проговорил Наруто: «Хи-хи-тиха, почти шепотом захихикала Сакура: заткнись, даби! Хим, мы пришли к резиденции, неожиданно для Троицы, заговорил и темноволосая. В кабинете Хакаги происходил полный ужас, бумаги летели со стола, а на столе этих бумаг в несколько стопок до потолка. Тук-тук-тук, послышался стук в кабинет Хакаги. «Войдите. Подождите здесь, хорошо?» — спросила Сарада. «Хорошо». Как только Сарада ушла, что странно, но заговорил Саске, на ее спине кланучиха, что за бред. Не понимая происходящего, спросил он. «Да, я тоже заметила». А еще на горе Хакаги семь лиц. Семь. Проиграл Наруто. Да, точка согласился с Саски. И еще, хотела было начать Сакура, как Сарада вышла из кабинета и сказала троице, что можно войти. Хакаги-сама, вот они. Приговорила Сарада. Что за? Дать тебе я. Выкрикнул Хакаги. Быть того не может. Что за? Дать тебе я. Выкрикнул Хакаги. Быть того не может. Сарада. «Пожалуйста, позови ко мне в кабинет своих родителей». Успокоившись, проговорил Хакаги. «Хорошо». Сарада шла к поместью Учих и думала насчет новых знакомых. Она была уверена, что уже видела этих людей. «Хм. Да, на них банданы канухи, но раньше я их никогда не видела. Это странно, при том, что они примерно моего возраста. Мы будем с вами говорить только тогда, когда придут родители Сарады. Они так важны для разговора». Спокойно спросил Саски. «Учень!» Усмехнулся Наруто Хакаги. Из раздумий Сараду отвлек никто иной, как Удзумаки младший Барута Удзумаки. «Хей, Сарада!» Помыхав ей рукой крикнул блондин. «Привет, Барута Куда идешь?» Улыбнувшись во все тридцать два зуба, спросил Удзумаки. «Домой!» Хакаги Сума попросил позвать родителей в его кабинет. Точка спокойно ответила черноглазая. «Ладно, пока!» Если твоих родителей, значит дело срочное. Ну, ладно. Пока! Закричал все еще улыбающийся Барута. Мам, пап! закричала только вошедшая Сарада. Да, милая! К ней подошла женщина с ровыми, как лепестки Сакуры волосами и глазами, словно изумрут. Все мужчины, которые не знали ее, думали, что девушка хрупкая, как форфоровая кукла, но нет. На ее лбу сиял фиолетовый ромбик знак Бакува, что означает, что девушка первоклассный медик с невероятной силой, которая может разрушить гору, сконцентрировав в чакру. «Вас отцом вызывает Хакаги», — говорит дело срочное. «Саски-кун. Проговорила розового волоса: Нас вызывает Наруто. Пошли!» Хорошо. Из-за гостиной вышел мужчина, что был на голову выше своей жены. Он учил Саски бывшим внукинен в деревне Листа. «Ты стал похож на Шакамару!» Смеясь приговорила бывшая Харуна. ГХ, Наконец, решившись, Сакура хотела что-то спросить, но ей просто-напросто не дали это сделать. Прозвучал стук в дверь. «Входите!» «Наруто, что случилось?» «Недоумевая столь необычного вызова!» «Вот, что случилось!» Показал Наруто пальцем на троицу генинов. «Но, быть того не может!» Приговорила розового волоса из будущего. «Может!» Спокойно сказал Саски. Вполне себе может, Сакура. Но, как? Так, для начала. Расскажите историю о том, как вы сюда попали. Ты ведь Саски из будущего? Спросил задумчиво голубоглазый блондин. Ну, получается так. Я же говорил. Говорил, что теми стал и станет еще более разговорчивым. Улыбнувшись во все тридцать два, кричал Наруто. Гэха, заткнись, Доби. На Наруто упал свиток с дерева, и он решил его открыть. «Ну, открыл, и мы оказались в лесу, а потом уже дошли до деревни». Рассказала краткую историю Сакура. «Ясно. Наруто каким был таким и остался», — усмехнулся, Учха. «А как выглядел этот свиток?» — осторожно спросила Сакура из будущего. «О! Он был таким... таким... синим...» Вроде начал Наруто, но не закончил. «Он был белым, с синей рамкой...» И на нем была красная ленточка. Сказал за Наруто Саски. «Я слышал о таком свитке!» Выкрикнула Сакура из будущего. «Правда? И что же это тогда за свиток?» Усмехнулся Наруто, но тут же пожалел об этом. «Наруто! Ты, может, и стал Хакаги, но это не значит, что я не могу выбить тебе мозги!» «Прости!» Громко сглотнув, сказал блондин. «Так вот, этот цветок, наверное, самый необычный из всех!» «Я слышала, что он, к счастью, безобиден. И когда мы найдем способ переместить обратно в прошлое, в ваше время, то вы просто забудете, что вы находились в будущем, собственно, и мы забудем про то, что нас навещали из прошлого. Тогда это меняет дело?» Спросил Удзумак «Нет». Сказал довольно резко Саски. «Нам нужно еще понять, как их отправить обратно, в их время. Простите за то». «Что, возможно, врываюсь в разговор, но получается мы здесь не на один день?» Спросила довольно огорчённо маленькая Сакура. «Скорее всего». Задумчиво ответила взрослая Сакура. «Так, значит, их нужно поселить куда-нибудь Саске и Сакуру к нам». Вполне спокойно ответила Сакура, а Наруто тебе. Все гениально просто». «Да, но у нас же есть дети». Проговорил Хакаги. «Что мы им скажем?» «Правду». Ответил Саске. «Ну, хорошо. Саски, Сакура из прошлого, идите с Саски и Сакурой из будущего, а Наруто останься, как закон и работу, отправимся вместе». «Ладно». пробурчал Наруто. «Сарада!» — крикнула розовая волоса и своей дочери. «Да, мам? О! Это же те генины, которые так и не назвали своих имен. Только, а где третий, тот, что сильно похож на седьмого?» На одном дыхании выговорила Сарада. «Сарада, иди пока, что в гостиную, мы там тебе все расскажем», — сказал Саски. Хорошо улыбнулась Сарада. «Вот, вся ч то учиха собралась в гостиной, включая Саски и Сокору из прошлого. Сарада, как бы тебе сказать? Вообщем, это мы, только из прошлого». Довольно тихо приговорила бывшая Харуна. «Вы. Правда? Да-то я думаю вы так похожи», — усмехнулась Сарада. «Ты не удивлена?» Расширив свои большие изумрудные глаза, сказала Сакура из прошлого. Удивлена, конечно. Огрызнула Сарада. Просто, странно все это, вздохнула обреченная Сарада. Сарада, кстати, тебе придется на какое-то время делить твою комнату, с... с ними короче. усмехнулась на свои же слова Сакура. О, это не проблема, мам! Чеучио позвала меня к себе в гости на ночевку. Улыбнулась Сарада. Можно ведь, да! «Можно, конечно!» Улыбнулась своей дочери Сарада. «Тогда я пошла!» Выкрикнула Сарада уже? «Ахаха, хорошо, беги!» Крикнула Сакура вслед своей дочери. Наруто до сих пор сидел в кабинете Хакаги с Наруто, как бы глупо это не звучало, но это так. Наруто из прошлого удивленно, но при этом восхищенно смотрел на Хакаги. «Что, интересно?» Усмехнулся седьмой ха. «А можешь рассказать что-нибудь о профессии Хакаги?» Ничего особенного, сидишь, подписываешь всякие бумажки, да деревню защищаешь. Зевнул Хакаги. Но, ведь это очень важно, разве нет? Может, ты сидишь целый день здесь, но ты понимаешь, что ты нужен людям, потому, что ты тот, на кого можно положиться. Сказал довольно спокойно Удзумаки из прошлого хих. А ведь ты прав, из тебя выйдет отличный Хакаги, улыбнулся Наруто. А как еще? Улыбнулся Наруто все тридцать два. «Саски, Сакура, и пойдем, я покажу вам в вашу комнату», — сказал Саски. «Саски-кун, помнишь, я тебе говорила о том сне?» — смущенно спросила очиха своего мужа. «Помню, и... можно мне?» «Ну, можно. Правда? Спасибо, Саски-кун!» — закричала от радости Сакура, поцеловав своего мужа в щеку. Флешбек Саски проснулся от того, что не заметил жену на ее месте, где она должна была лежать. Недовольно хмыкнув, Учха решил, что пора вставать. Только темноволосый хотел открыть дверь, как его чуть не шибли этой же дверью. «Саски-кун, доброе утро!» Мило улыбнулась Сакура. «Ты чего счастливая такая? Мне приснился очень хороший сон. Ты там был таким хорошеньким!» Немного смущаясь, сказала Сакура. Учха же поднял одну бровь. «Хорошеньким! А сейчас я плохой?» Недовольно проворчал Саски. «Нет, ты сейчас хорошенький, просто во сне тебе было всего лишь двенадцать лет. Ты был таким милым, чуть ли не пропела Сакура. И что же ты со мной там делала?» «Немного опешив», — спросил Учха. «Тискала, конечно. Я надела на тебя кошачьи ушки всячески тебя тискала, а ты отворачивался от меня, стесняясь». «Это было очень милым», — улыбнулась Сакура. Саски аж задергал левым глазом, услышав, что вытворяла его жена с ним во сне. «Если бы маленький Саски каким-то чудом бы оказался здесь, я бы его тискала, и тискала мурлыка, приговорила Сакура. «Конец в лишь Спасибо, Саски. На тебя оставляю себя, а на себя беру тебя, как же Саски не завидовал на данный момент сам себе». На часах уже было 22.37 не то, чтобы это рано для Хакаги, но так, как у него гости, он обязан был закончить побыстрее. «Я закончил, пошли». Познакомлю тебя со своей, то есть твоими будущими детьми, и с моей, то он есть твоей женой. Усмехнулся Наруто. Неужели моя жена не Чейн? Недовольно сказал Удзумаки. Да, это не Сакура, но эту женщину ты полюбишь. Даже больше хмыкнул Наруто. Больше, чем Сакурусан? Выручил глаза Удзумаки. Больше. Сакура скорее тебе, как сестра. Вот как. Оба Удзумаки уже подходили к дому. Вау. «Какой большой дом!» — закричал Дзумуки. «Не ори, людей разбудить можешь!» — сказал Хакаги. «Пошли!» а глаза Наруто можно было бы сравнить, наверное, со звездами, которые горели безумно ярко. «Мы дома!» «Папочка!» К порогу прибежала девочка с короткими темными волосами, голубыми глазами и двумя полосками на каждой щеке. «О, а почему это мы еще не спим?» — улыбнулся Хакаги своей дочери. «Прости, Наруто-кун, просто Химовари очень хотела дождаться тебя». На этот раз на порог уже вышла брюнетка с белыми, как сны глазами, а названии им Бьякугом. выкрикнул Наруто-младший. «Наруто-кун?» не волнуйся, ты так улыбнулся, зумаки старше это я, только из прошлого, они попали в наше время из-за какогота свитка, но Сакура сказала, что она попытается выяснить про свиток и про то, как их вернуть обратно». А Не понимая, спросил Хината. Еще Саски и Сакура из прошлого? Хи, но они собственные пошли с Саски и Сакурой. И снова улыбнулась Хината. Кстати, а где Барута? Спросил Девятихвостый у своей жены. Барута с Мицуки у Шакадая. Вот, сказала Хината Ясно улыбнулся Наруто. Наруто обратилась Хинута к Дзумаке из прошлого. Будешь кушать? Конечно. Немного смущаясь, сказал Наруто. «А что сегодня?» — спросил Наруто у своей жены. «Рамен!» — крикнула вместо матери Хима. «Я помогала маме готовить. Представляешь?» «О, правда? Здорово-то как, ну, что? Пойдемте?» да -о. Вот ваша временная комната!» Еще все, чуть ли не мурлыкая, приговорил Сакура, на что ее муж только усмехнулся. «Сакура, пойдем!» — проговорил Саски старший маленькой Сакури. Ага. Вот дверь закрылась и в комнате остались только Сакура старшие и Саски из прошлого. Для начала Сакура решила начать с малого. У вас уже был экзамен на чиунина? Спросила Сакура, да коротко ответил Саски. Еще думаешь о месте. Да. Ты ведь сам потом об этом пожалеешь. С чего это? Да так. Неважно. После мести и узнаешь. Ясно. И тебе совсем не интересно? Нет. И даже то. «Что было после войны? Да что, как мы поженились?» Перешла уже на другую тему Сакура. «Нет. Зачем Нита? Ты всегда считал меня плаксой и неумехой, и ты не хочешь узнать, как ты поженился на неумехе?» Немного страшным голосом спросила Сакура. «Я никогда не считал тебя плаксой неумелый. неумелой. Тем более, если я выбрал тебя, значит есть за что». Вполне спокойно сказал Саске. Сакура невольно улыбнулась и решила продолжить свой план. Она подошла к шкафу Сарады и нашла там кошачьи ушки, а потом сказала Саске, смотри. И показала ему кошачьи ушки. Что это? Кошачьи ушки. Иди-ка сюда. Ч Чего? Сакура уже переместилась за Саске и надела ему ушки. Чего ты творишь? Не понимая, спросил Саске. Хихихи. -хи -хи. Саске, а куда мы идем? С долей смущения спросила Сакура. «В гостиную, пока Сакура мучает меня из прошлого, я могу поотвечать на твои вопросы, они ведь у тебя есть?» «Конечно же есть!» «Воу, как вкусно!» Закричал маленький Наруто на весь дом «А можно мне добавку?» Улыбнулся вовсе тридцать два Наруто. «На меня ставь!» Крикнул Наруто -старший, но Наруто-младшего. «Хи-хи!» нет «Вот так вот и закончилась семья у Удзумаки свой ужин, уже неделя прошла с тех пор, как в будущее заявились гости их прошлого, но ни Сакура, ни госпожа Цунадин не могли найти средства, чтобы отправить маленьких гостей обратно в прошлое. Пятые Хакаги рассказали эту историю только через три дню, чему она была очень зла, и чуть ли не сломала черепушку бедному голубоглазому Хакаги. Голубоглазый блондин сидел в своем кабинете и думал о том, как же все-таки можно отправить гостей обратно в прошлое. Из раздумий Наруто выбил стук в дверь. «Войдите!» В дверь не просто зашла, а рванула испуганная Хината. Наруто-кун. Задыхаясь кричала Хинато, Хакаги быстро встал с места и направился к жене. Хинато, успокойся, что случилось? Наруто! Наруто из прошлого пропал! Крикнула Удзумуки. что -ч Крикнул седьмой. Черт. Наруто, что случилось? Спросил Шикамару. Объяви поисковый отряд. Срочно! Крикнул Хакаги «Я из прошлого пропал!» «Что? Как это случилось?» Выкрикнул Нара. «Флешбек!» «Хиноточин, Химоваричин, а вы куда?» Спросил Наруто из прошлого «Мы пошли в магазин» мило улыбнулась Хинота. «Ты остаешься с Борута!» «Мам, я бы конечно не прочь послушать еще истории из жизни отца, но у меня миссии!» Крикнул Борута и пошел. «А что же тогда делать-то?» Хима? Тогда пойдем в магазин чуть позже, хорошо? – спросил Хината. Хина Чин, не стоит. Вы можете идти. Улыбнулся в 32 два Наруто, я справлюсь. Уверен? Немного дрожащим голосом спросил Хината. Ага, улыбнулся Наруто. Может тогда с нами пойдешь? – спросил Хината. Но я ведь вроде не должен привлекать внимание. Ведь так. Так что не стоит. Оу, ну хорошо, мы тогда пошли немного недоверчиво улыбнулась Хината. «Пока, братик-папа!» Хихикнула Химовари. «Пока, пока Химоваричен!» «Наруто! Мы вернулись!» Крикнула Хинута, снимая обувь с дочери из себя. «Наруто!» Хинута и Химовари обошли весь дом, но Наруто они не нашли. «Неужели братик-папа ушел?» Расстроенно проговорила Химовари. «Химовари, пойдем-ка к папе. Ему нужно все рассказать». «Да. Конец в лешбек. Понял». Но, я думаю, что в эти поиски нужно включить Саски и Сакуру, а также только тех, кто знает о гостях из прошлого. Ты прав. Еще стоит позвать Саски и Сакуру из прошлого. А это еще зачем? Они должны знать, что их товарищ по команде пропал. Да и развеяться им надо. Отправь Анбу за Саски и Сакурой. Понял. Все учихи сидели в гостиной. Мам, папа из прошлого не говорит с тобой уже неделю. Что-то случилось? Спросила Сарада. Да так, ничего. Усмехнулась Учиха. На эти слова ее муж усмехнулся. Кстати, Сарада, у тебя же сегодня миссия? Спросил Учиха. Миссия. «А?» Точно. Пока мам, пока пап, я побежала. Беспокоясь, крикнула Сарада. Удачи! Подбодрила ее Сакура из прошлого. С того дня Саски из прошлого не разговаривал с Сакурой из будущего. Флешбек чего? Не успел выговорить Саске, как Сакура оказалась у него за спиной и нацепила кошачьи ушки. «Какой ты милый!» Промурлыкала Сакура. «Что это за... снимки-то?» В попытках снять уши кричал Саски. Ня! Сказав это, Сакура показала ему язык. Она все подходила к брюнету, а он все отходил от нее, шаг за шагом, и темноглазо врезался в стену, а Сакура все подходила, подходила, и... Бедного учиху повалили и начали щекотать. Учха пытался сдерживаться, но все тщетно, он не выдержал и начал смеяться, Учха начал смеяться в голос. Нет, ну вы себе это представляете? Учха засмеялся. «Ой, какой ты милый! Муралык говорила Сакура. При, смеялся, Учха, кратеня! Зловеще улыбнулась Сакура. Черт! Даже Сакура может быть жестокой и обречённо, подумал Учихо конец в лешбек, вспоминать приятные для Сакуры и неприятные для Учихи, помешал стук в дверь. «Я открою» улыбчиво произнесла Сакура. А... «Анбу? Что случилось?» Вас четверых вызывает седьмой и подробностей не рассказывал, но сказал, дело срочное. «Поняла», — сказала Сакура, закрывая дверь. «Оба Саски и Сакура, пошлите, нас зовёт Наруто». «Что-то случилось?» Спросил Саски. Видимо, да. Анбу подробностей не рассказал, но сказал, что дело срочное. Ясно. Выдвигаемся. Ч ⁇ -то Учиха не стучав в дверь, зашли в кабинет Хакаги. Наруто. Что случилось? Спросила Сакура. Наконец-то вы пришли. Выдохнул Наруто. В общем, я из прошлого пропал. Ч что? Выкрикнули все четверо. После этого Наруто рассказал все учиха и сказал что остальные уже ждут у ворот деревни. Из резиденции Учихи выходили оторопясь и очень волнуясь. Они бежали по деревне, чтобы быстрее добежать до ворот и отправиться на поиски. Бежа на Учиху-старшего смотрели девушки влюбленными глазами, но, как только они видели рядом с ним Сакуру Учиху, сразу же пытались отвести взгляд от красивого брюнета. Такая же реакция была и у мужчин на Сакуру. Вот что-то Учиху уже подходили к воротам и увидели знакомые лица. Киба, Тентин, Ли, Тимари, чоу и Нарисай. Уха! Улыбнулась Ина. Наруто сказал нам, что вы расскажите нам суть задания. Сказала Тимари. Расскажем по пути. Сказала Сакура. Ладно. Сказала Ина. Они бежали по деревьям, а Сакура рассказывала суть задания, а также показала Саске и Сакуру из прошлого. Да поможет вам моя сила юности! Выкрикнул Ли. Воу. Никогда даже не представлял, как выглядит Саски из прошлого. Задумчиво проговорил Сай. «А это еще кто?» Спросил Саски из прошлого у Саски из будущего. «Это Сай. Когда ты ушел из деревни, то вместо тебя, Саски, нам поставили Сая. Раньше он был в корне господина Данза, которого ты, кстати, убил. Саски из прошлого только фыркнул. А это плохо, что Саски убил Данза сама?» Спросила Сакура из прошлого. Нет, это было очень даже, кстати. Сакура, а как мы найдем Наруто из прошлого? Вступил в разговор Киба. О, точно. Вот его клочок одежды, пусть Акамару понюхает, может что-нибудь да найдем, сказала Сакура, подавая клочок одежды Кибе. Акамару, нюхай, сказал Киба. Гав гав. Он что-то учуял, выкрикнул Киба за ним. Зачем он нам, господин? спросил незнакомец. Увидишь. Голубоглазый блондин двенадцати лет лежал в тюремной камере и пытался разлепить глаза, и далеко не с первой попытки у него получилось это сделать. «Где я?» — хриплым голосом проговорил блондин. То у меня в гостях довольно громко проговорил незнакомец. Мне так нравится твоя засохшая кровь у Дзумаки Барута». «Барута? Я?» — непонятно проговорил блондин. «У тебя что? Настолько память отшибала?» Удзумаки Барута сын седьмого Хакаги Удзумаки Наруто, и тут-то блондин осенила. Флешбек до свидания, Хиноточин, Химоваричин, удачных покупок улыбнулся во все тридцать два блондин. «Пока, братик Папа!» — хихикнула Химовари. Блондин закрыл дверь и пошел в комнату, которую для него выделили. «Хм, я буду седьмым Хакаги, это так круто! Я уже неделю от этого отойти никак не могу! Меня признает вся деревня!» Это же просто круто! Улыбнулся своим мыслям у В окне видел промелькающую тень, что ведет в комнату Барута. А что это? Неужели Барута всегда так приходит с миссией через окно? Нужно с ним поздороваться. Хихи! Хи! -хи. Хи. При... не успел сказать будущее Хакаги, как он почувствовал боль в затылке и упал на пол. Конец в лешбек! Наруто решил осмотреть себя и увидел. Что одежда на нем была в местах прорвана кунаем, и уже засохшая кровь тоже от куная, похоже, что похитители с ним играли. «Что вам от меня нужно?» — крикнул Удзумуки. «Нам нужно. Долго нам еще, Киба?» — спросила Тентин. «Довольно-таки долго, еще примерно полтора часа пути. Ясно. Кстати, Инна, Сай, а почему вы оба пошли на миссию? Неужели сама Имана наставила оставила на джина одного?» — спросила Сакура при этом делая на наигран удивленное лицо. «Сакура, а ты не знала?» Спросил Айвсегин и на совместную миссию. «Что? Прям все?» Уточнила Сакура. «Да. Но они отправлены разными группами по шесть человек, то есть по две команды. Инаджин, Шикадай, Чоучиу и Барута, Сарада и Мицуки. Это одна группа. Еще есть вторая и третья, но кто входит в эту группу я не знаю, пожалуй, плечами Инна». Ова, Сарада мне не рассказывала. Хм, проговорила Сакура о то. Мне Наджин тоже рассказывать не хотел, мол, сказали родителям не говорить, но я-то у него выяснила. Победному улыбнулась Инна. Неудивительно. Закатила глаза Сакура. Шикамару никому не говорить, да. Повторила задумчиво Тимари. Женщины, нам осталось полчачи пути, а план мы еще не обсудили. Сказал Киба. Да, Киба прав. «Сила юности не ждет!» — кричал Ли. «Точно же!» — проговорила Тентин. «Но, мы ведь даже не знаем, похитили его, или он сам ушел!» — сказал Сай. «Шикамару предоставил нам два плана!» — сказал Это Шикамару. — сказал Ина. «Давайте сделаем привал и обсудим план внизу!» — попросил Чоуджи «Я есть хочу!» «Не могу не согласиться с Чоуджи!» — сказал Ина. «Вы правы!» — сказала Сакура. «Но, мы ведь должны спасти Доби!» На удивление всем закричал Саски из прошлого. «Саски-кун, да, нам нужно спасти Наруто, но нужно поговорить о плане, без этого мы уж точно его не спасем!» Сказала Сакура из прошлого Саски. «Гэха!» Лишь сказал Очиха. На это Очиха-старший лишь усмехнулся. «Так, вот наш план план один. Если Наруто похитили, Наруто даст Сакуре кусок одежды, который принесла ему Химата». Дайте его акамару. Если он возьмет след, то следуйте за ним. Если вы найдете тех, кто похитил Наруто, то план стаков нападайте и бейтесь. Вы сильны. Сакура может разрушить все, что угодно, и нам может войти в разум нападавшего. Саски может использовать шаринган и ринган. Чоуджи может раздавить с помощью увеличения тела. на использовать оружие. Са использовать свои рисунки. Ли использовать тадицу. Акибы использовать акамару. В общем. Здесь все просто. Оболденный план! Закатила глаза Тентин. Лучше не придумаешь. Оха! А что насчет второго плана? спросил Чоуджи, поедая пачку чипсов. План два. Если Наруто ушел сам. Начало такое же, как и в первом плане, ищите Наруто, ловите его все. Еще лучше! Закатила глаза Сакура. Не то слово! Отправляемся, сказал Саски. Да поможет нам сила юности! Кричал Ли. «Боже, как я не завидую твоему сыну!» Усмехнулся Сай. «Что вам от меня нужно?» Кричал хриплым голосом блондин. «Ничего особенного, нам нужен твой глаз от Зумаки Барута. Что ж это за идиоты, что не могут даже определить, что я не Барута, дать тебе я мой глаз!» Наруто даже немного опешил. Из тени вышел человек хорошего телосложения в маске и костюме, Анбу. Твой глаз особенный, ты и сам это знаешь. Сказал незнакомец. Хоть имя свое назови, дурак. Буркнул Наруто. А тут ты -то мое знаешь, а я твое нет, обидно. Тебе интересно мое имя? Зови меня просто Хишика. А, значит ты парень. Из-за твоих волос, ты похож на девушку. Усмехнулся Наруто. У мужчины были темно-синие волосы чуть ниже лопаток и красные глаза. Пф. Господин, когда начнем извлечение глаза. Вышел из тени мужчина с короткими черными волосами и бордовыми глазами. Через час. Ясно. Тогда я. Иди. Есть. Киба, сколько еще примерно нам бежать? Спросил эти Мари. «Двадцать минут. Ответил собачник. Хм. Жалко, что в отряд не добавили Хинату Или хотя бы Ханаби. Сказал Киба, они бы посмотрели, Биякуга и точно сказали бы. Сам он удрал или нет. Но, ухинуты дети, а ханаби представительницы клана Хьюга. Сказала Ина. Вот именно. Подтвердила Сакура. А других Хьюг нам попросту предоставить не могут, мол, на задании все. Вот как. Сказала Тентин. Еще примерно минут десять. Недолго осталась точка, сказал Кеба. Ясно. Все замаскируете свою чакру, на всякий случай. Сказал Саски. Есть. «Осталось пересечь реку, но это недолго», — сказал Киба. Тинцин достала два куна из сумки. Один куна накинула в реку, а второй вдоль реки. Глубина примерно 11 метров, ширина примерно 5. «Ога! Не знала, что ты так можешь, Тин!» — выкрикнула Ина. «Хе! Господин аппаратура будет готова к работе через 20 минут», — сказал незнакомец. «Ясно!» — сказал уже известный нам Хишика. «Господин, двадцать минут, это недолго, думаю, что этого он показал пальцем на Наруто уже можно вести в комнату». «Ясно». Молец он обратился к блондину «Выходи». «А не боишься меня?» Спросил голубоокий. Okay, я ведь могу использовать чакру». «Нет, не можешь, эти наручники, которые находятся прямо на тебе, блокируют чакру». Точка спокойно сказал мужчина. «Черт!» Лишь прошипел Наруто. «Пошли». Хишика открыл дверь камеры, в которой, как они думали, находится Барута. Ладно, ладно! буркнул Наруто. Наруто вели, как преступника, его окружили четыре анбу. Проходя мимо камер заключения, Наруто видел всяких людей. Кто-то умирал от голодания, кто-то уже лежал мертвый. Как это понимать?! разъяренно спросил Наруто. Для чего вам все эти люди? Лучше и о своей шкуре беспокойся, этих людей уже не спасти, они были под влиянием эксперимента! Сказал один из четырех мужчин, которые его окружили. Да идите вы, проговорил Наруто так тихо, чтобы никто его не услышал. Пошевеливайся! выкрикнул мужчина прямо за Наруто. Гав! Гав! Неожиданно залаяла комару. Мы пришли! спросил Сай. Они стояли на поляне. Но абсолютно пустой поляне. «Что за?» — крикнули все хором. «И... что нам делать?» — спросил Саски из прошлого. «Хм... может...» — сказал Ли отличный план, Ли... — крикнула Сакура, похлопав руками. «Значит, приводим его в действие?» — спросила Сакура из прошлого. «Именно...» — крикнул Чоуджи. Наруто и четверо мужчин, включая Хишико, остановились перед железной дверью. Из своего кармана Хишика достал связку ключей и открыл дверь одним из них. Первым зашел, естественно, Хишика, а дальше Наруто в сопровождении трех мужчин. Изума сама, вот он Удзумаки Барута собственной персоны. Сказал Хишика довольно знакомому для Наруто человека. Быть не может, подумал Наруто, смотря на этого человека. Наруто смотрел на него яростными глазами, что не ускользнуло от самого Изума самоподойдика поближе. Я хочу рассмотреть тебя. Изума сама, неужели вы не верите, что это Удзумаки Барута? Спросил Хишика. Неужели ты тот самый Изума? Тот самый? Неужели? Дать тебе я! Кричал Наруто, а из глаз Удзумаки шли слезы. Хм. Многие подумали, что я погиб на войне. Не успел он договориться. Как? На войне? На какой еще войне? Кричал Барута. Хм. Это не Удзумаки Барута. Не успел опять договорить из ума, как, Сакура! Ты испортила весь план! недовольно кричала она. Что? Но я лишь немного разрушила землю, немного. Заорали все, кроме Саски. Эм, если пришли за мной, то спасайте, а не ругайтесь. О, точно ведь!» — крикнула Сакура, мы же пришли сюда спасти Наруто из прошлого. Кстати, Сокурачин, ты похоже уничтожил их главаря! сказал Наруто из прошлого. «О, извините! Хихи!» — сказала Сакура, почесав за затылком. «Они разрушили наши убежище и убили нашего главаря!» Кричали злодеи в этот момент Саски со своей скоростью отрубил всех, и они уже лежали на полу. «Мди, это было просто... сложнее было добраться до сюда», — сказала Тентин. «Угу!» — сказала Тимари. «Да, здесь бы одни учихи справились», — подметил Киба. «Возвращаемся в кон...» Не успел сказать Сай, как тут же отлетел за двадцать метров. «Что это?» — спросила Сакура. Перед ними во всей красе представилась девушка с волосами чуть длиннее груди, с волосами цвета кораллами и голубыми, словно океан глазами. Одета она была, в черную майку и синим штаны, до колена, на ногах у нее была обувь шиноби, а на бандане было изображение неизвестной деревни. «Кто ты?» — спросила Тимари. «Меня зовут Мира, я из деревни, скрытая в земле». Она улыбнулась ехидной улыбкой. «Нам не нужна такая информация о тебе», — хором сказали двое учихоби Сакуры стояли в ступоре. «Хорошо. Я Мира из клана Мза. Вместо обычных зрачков у Мира появились узоры в глазах, напоминающие цветок. «Мира, ты мне это?» — спросила, шепча Сакура. «Неужели, Харуна Сакура...» На секунду Мира впала в ступор, но очнулась быстро что? Сакура, ты ее знаешь? Спросили все, кроме Сакуры из прошлого. Да, это было еще до того, как я стала учиться в Академии. Флешбек мамочка, а куда мы уезжаем? Спросила девочка лет семи у мамы. Мы едим в деревню скрытую в земле, улыбнулась Мебуки на вопрос дочери. Мы едим к нашим родственникам. Ого! А когда мы вернемся обратно? Спросила разволосая девочка. «Через две недели». Улыбнулась Мебуки. «Ясно». Лишь ответила маленькая Сакура. «А... «Мамочка, вход в деревню уходит под землю?» Спросила Сакура. «Да, это же деревня, скрытая под землей». «Вход в деревню идет под землю, но потом выходит опять наверх». «Ого!» «Здорово!» Кричала Сакура. «Пойдемте скорее». «Хорошо, пошлите». Крикнул отец Кизаши. «Сакура, иди-ка погуляй пока, а мы поговорим с тетями». Крикнула Бамибуки Сакури. «Сакура, только не подходит, пожалуйста, к девочке с коралловыми волосами, говорят, она плохо влияет на детей». Сказала тетя Ами Сакури. «Хорошо». Только крикнула Сакура. «Здесь только много детей, а все такие скучные», подумала Розоволосая. А? это же та девочка, о которой говорила тетями. Она выглядит такой одинокой. А ведь и правда, в тени, на одинокой качели сидела девочка примерно такого же возраста, как и Сакура, и грустила. Хм, да что она мне сделает то? Ну, была не была. Сакура тихо подошла к девочке и прикоснулась к ее плечу. Девочка резко отреагировала и быстро подняла взгляд. Сакуру это немного испугала, но она не сдвинулась с места и начала говорить М. «Эм, привет, промямлила Сакура. «Ты из другой деревни?» Спросила девочка. «А? Это так заметно?» «Да. Никто бы никогда не заговорил со мной. Ты первый, «Что?» Первое, кто заговорил с тобой?» «Да. Слушай, я приехала к тете, и она сказала мне не общаться с тобой, но ты мне понравилась». Сакура искренне улыбнулась. «Правда?» Немного непонятно проговорила девочка. «Угу, а как тебя зовут?» «Лично меня зовут Сакура». «М. Меня зовут Мира». Тихо приговорила девочка. «У тебя очень красивые волосы». Восхищенно сказала Сакура Ова. «Спасибо. Ты первая, кто мне это сказал. У тебя тоже очень красивые волосы». «Спасибо». Немного смущенно приговорила Сакура. «Слушай, а почему все говорят, что ты плохая?» «А это... Они еще с рождения меня не любят». Говорят, мол, из-за волос, это точно ведьма. «Ведьма». «Значит, над тобой издеваются?» Спросила Сакура. «Ага, хих. Надо мной тоже. Из-за моего лба и моих волос. Но, они не знают, что в нашей семье розовые волосы передаются по наследству». Вздохнула Сакура. «Кстати, из какого ты клана?» Спросила Мира. «Из клана Харуна. А я из клана Низа. У нас передаются глаза и волосы по наследству глаза». Удивилась Сакура. «Да». Я их правда еще не получила. Но, когда я их получу... Конец в Лешбек. Но, когда я их получу, я буду править своей деревней, так она сказала. Продолжила Сакура, а когда ты уехала, Сакура, я их и получила. Когда мне исполнилось 12, я уже была главой деревни. В свои 14 на моих плечах было более 500 убийств. А в 16 я убила всех жителей деревушки. «Сейчас мне тридцать, но моя мечта до сих пор состоит в том, чтобы... чтобы уничтожить страну, в которой живу я, и... и оставить в живых только тебя. Мы будем править вместе, Сакура!» Закончила Мира. «Нет!» — твердо сказала Сакура. «Что?» — недоумевая спросила девушка. «Но... ведь я затеяла это из твоих слов, которые ты мне сказал. Ты не поняла их смысл. Я тебе сказала...» Ты мне сказала, не дай себя никому в обиду, и потом найдутся люди, которые тебя полюбят. Ты мне сказала эти слова, а единственный человек, который признал меня, была ты. Сакура. Да, я говорила так, однако, ты совсем не поняла их смысл. Я имела в виду то, неважно. Закричала Мира. Если ты так хочешь, то я убью и тебя. Попробуй. Саски, идите, этот бой мой. Но. Саски. Прошу. Хорошо. Идем. Сказал Учиха. Ну, Саски. Сакура ведь может... Начало истеритина. Сай, успокой свою жену. Я знаю, что Сакура может пострадать, но это ее выбор. В любом случае, уйдем мы недалеко. Ясно. Начнем же наш бой. «Шинара!» Крикнула Сакура. Наруто. В дверь без стука влетел Шикомару. Что такое, Шикомару? Цунадисама. Кажется нашла кое-что, что может отправить гостей обратно в прошлое. Что? Бабуля Цунади нашла? Да. Ну, точнее Анбу нашли это в горе Хакаги, а Цунади сама сказала, что это то, что нам нужно. Идем. Шикамару. Крикнул седьмой. А? К бабуле, не рассиживать же мне свою пятую точку здесь, дать тебе я. Есть. Седьмой вместе с Шикамару бежали по деревне. Многие девушки оглядывались на них, но по большей степени на седьмого. Шикамару, где сейчас бабули? Крикнул Наруто. В госпитале. В своем кабинете. У нее есть свой кабинет? Удивился Наруто. Да она его себе присвоила еще до войны. Спокойно сказал Шикамару. Ой, буду знать. Сказал Наруто и повернулся головой к Шикамару, но бежать не перестал. Наруто. Аккуратно!» Не успел выкрикнуть Шикамару, как Хакаги прибил свою тушку к столбу. Айе, дать тебе я. Ты как? спросил Нара, подавая руку. Лучше, чем было на войне, это уж точно. Точка сказал Седьмой, чуть посмеявшись. Идем. Конечно, дать тебе я. Начнем же наш бой. Шинра. Выкрикнула Сакура, и сконцентрировав чакру, ударила по земле, а чего-то начала ломаться под ногами. Ова. «Ты выросла, Сакура!» Произнесла Мира. «Но, поприветствую тебя, Ю. «Поприветствуешь?» Усмехнулась Учиха. «Верно!» «Харуна Сакура!» Посмеялась Мира. «Уж прости, Мира, но я теперь не Харуна Сакура, теперь я Учиха Сакура!» Выкрикнула Сакура, доставая Сюрикену из сумки для Шиноби. Шинара! Сакура кинула Сюрикену прямо в Миру, но последняя успела увернуться. Сакура, я ошиблась! «Ты все еще слаба!» Воскликнула Мира. «О, правда?» Прозвучал голос прямо за спиной. «Что?» «Значит та, что была передо мной, Клон!» Удивилась Мира. «Верно!» Сакура хотела достать куной, но... «Так-то, Сакура!» Учху ударили со спины. «Чертовка!» Высказала Сакура. «Ну, что ж... Теперь наш бой может начаться!» Точка Сказала Сакура, протирая кровь у носа. «Верно!» Наруто и Шакамару забежали в госпиталь. Наруто начал, в прямом смысле, орать. «Где бабуля Цунади?» «Дать тебе я!» «Наруто! Успокойся! Не кричи на всю больницу!» «Но нам нужна бабуля пятая!» Кто-то подошел сзади и ударил Наруто так, что прекрасная личка Хакаги вписалась в пол. «Опять сколько раз я тебя просила меня так не называть, а?» «Это была Цунади сама!» «Простите, бабуля!» Виноваты «Сказал Наруто!» «Я хотела к тебе зайти, чтобы показать то, что мы нашли, но, я подумала, что ты зайдешь сам», — сказала Цунади и повернулась у Наруты спиной. «И на том спасибо, бабуля. Знаешь, Сакура, я, может, тебя и не видела давно, но бой я закончу быстро», — крикнула Мира, и ее зрачки вновь превращались в нечто, напоминающее цветок. «Это синган Глаз нашего клана». И, с его помощью я выиграю тебя, зеленоглазая. Как бы не так. Приговорила Сакура. Кажется, план у меня уже есть. Думаю, на ней он сработает, подумала Сакура. Ну, чего застыла, а? Испугалась? Усмехнулась Мира. Пф. Поехали, Шинара. Сакура побежала прямо на Миру, сконцентрировав чакру, она ударила по каменистому полу, и тот в свою очередь разломился к чертям. Сильна. Лишь сказала Мира. Она хотела усмехнуться, но не успела. Сакура, что была перед ней, испарилась. Клан. Удивилась Мира опять? Вдруг что-то под землей затрещало, и камень, на котором находилась Мира, полностью был сломан. Мы находимся в здании под землей. Когда мы сюда проникали, Тентин анализировала все, и оказалось, что в этом здании три этажа. Мы на третьем, и естественно, что мой план был прост, и тыпало Мира. Сказала Сакура. «Ксо, продолжим бой?» Спросила Сакура. Мир-то испарилась в облаке дыма. «Неужто, клан?» Спросила Сакура. «Нет, она сбежала», сказал Саски. «Саски-кун». Улыбнулась Сакура. «Ты молодец, лобастая подколола Юина. Спасибо, ина свинина Нам нужно возвращаться», сказал Чоуджи. «Я голоден». «Вау!» Я не знал, что ты, бабуля, выбрала себе такой большой кабинет. Да, он больше, чем мой. удивился седьмой. уха Ты сюда кабинет смотреть пришел, или все-таки посмотреть на то, что нашли анбу! спросила цунэди. Ах! Да! Так во что там? спросил Наруто, сделав свое лицо серьезней. Мы нашли свиток! сказала Цунади. Свиток! переспросил Шикамару. Да. А к нему было приложено письмо. «Письмо. Неужели с этим уже сталкивались?» — спросил Наруто. «Да. Сталкивались», — сказала Цунэди. «Но кто еще?» — спросил седьмой. «Вы. Когда вы были гениными, вы с этим сталкивались, но... Ну, как?» Все не замолкал Наруто. Сакура говорила, что-то вроде как «Я знаю, если отправить их обратно в прошлое, то и мы, и они забудут про это точно. Теперь все сходиться. Сказал Шикомару: Что сходиться? Я не понимаю. Дать тебе я! Верно, Шикамару! Сейчас я прочитаю письмо. А, вы его разве не читали? спросил Шикомару. Нет, не читала. Так начнем. Здравствуй! Это письмо найду Танбу, а после бабули прочитает его мне Шикомару, начало Цунади. Но как тот, кто это писал, сейчас и узнал про это. Письмо то он явно не недавно писали, сказал Наруто тихо. Да я хотя бы его дочитаю. Но это не важно. Хих. Сейчас я вам расскажу способ, как вернуть детей из прошлого в их время. О, это же то, что нам нужно! Крикнул Наруто. Для этого потребуется много чакры. Используйте мою чакру, а именно седьмого Хакаги. Хихи. Ну, в общем, мою чакру, чакру Саски, Сакуры. Хинуты, Бабулицу Цунади, Барута, Сарады, Мицуки, Шикада и Наджина, но, почти все на задание, даже дети, сказал Шикамару, вздохнув как проблематично. Интересно, как там на задание по спасению меня из прошлого? сказал, будто в никуда Наруто. Ворота! крикнула Сарада. Кунг Хэмарусинси, видите? Задание было простое, наша команда справилась бы и без Машикачи. Устало сказал Барута. «Но, Барута, если бы не мы, ты бы уже лежал трупом!» Улыбнулся Инаджин. «Вот именно!» Сказал Сенсей. «Эй!» Крикнул Барута. «Какие вы шумные!» «Проблематично!» Высказал Шикадай. «Пошлите, отдадим отчет Хока!» Сказал Конахамару. «Осторожно!» «Кто-то позади нас движется сюда!» Хи. «Вы уже вернулись с миссии!» К ним подлетела команда из Сакуры, Саски. Тентин, Чоуджи, Ли, Инна, Сая, Тимари, Наруто из прошлого, Сакурта из из прошлого и Саски из прошлого. О, мама и папа, вы чего здесь делаете? Улыбнулся Инаджин. Мама! Ты какая-то потрепанная! Крикнула Сарада, где вы были. А у нас тоже была миссия. Мы спасали твоего отца и указала на Барута из прошлого. Ога! крикнул Барута. Сакурачин вы одна сражались она сама попросила чтобы сражалась она выдохнула тимари мама вздохнул шакада вы идете сдавать отчет да сказала тимари ребятки вам помогла ваша сила юности на задание спрашивал ли у юных генинов. сила юности спросил Мицуки. да сила юности э это сказала челча папа ты обещал что после миссии мы пойдем кушать я голодная ты права, я тоже голодный. сказала Акимичи, сдайте отчет сами, а мы пошли кушать. Урау! Ладно. Кабинет Наруто закрыт, сказал Саски. Хм, может, он у госпожи Сунди? Спросила Сакура. У пятый! Что ему там делать? Спросила Тентин. Не знаю, пожалуй, плечами Кунаичи, давайте проверим. Цунади сама, можно войти? Спросила Сакура, стуча в дверь входи. Сакура. Саски, Сарада, Барута, Наруто из прошлого, и Наджину Шакадай, Саски из прошлого и Сакура из прошлого. Остальные успели смыться по дороге, объясняя это примерно так: извините, у нас есть дела, сдайте отчет сами. Наруто так и знала, что он у цунади самую ухмыльнулась Сакура. Йо, вы уже вернулись? спросил седьмой. Да. Ответил Барута. Рад тебя видеть, Наруто из прошлого, улыбнулся Хакаги. «Кстати, Наруто, почему ты в кабинете пятый?» Спросила Сакура. Она нашла способ, как отправить в прошлое наших гостей, представляете?» Улыбнулся Наруто. «Цунади сама, кажется, все, кто нужен тут, кроме Хинаты», — сказал Шакамару. «А зачем нам Хината, чтобы отправить их в прошлое?» Удивилась Ина. «Мы должны соединить нашу чакру и сложить печати, чтобы отправить их в прошлое», — сказал седьмой. «Для этого понадобитесь вы все Хината». После того, как Хината была найдена дома, играющая с Химовари, они решили, что лучшее место, где можно использовать эту технику это то место, где появились гости. «Где вы появились?» — спросила Цунади грозным голосом. «Пошлите, мы вам покажем». Через 20 минут все были на той самой поляне, где появились гости из прошлого. «Так». Тут написано, что для начала, гости из прошлого встаньте друг к другу спинами и возьмитесь за руки, образовав, так называемый круг. Крикнула Цунади. Есть сказала троица из прошлого. Так, молодцы, дальше, мы, то есть те, кто не из прошлого встаем вокруг них, но за руки мы не беремся. Получается так называемый круг в круге. Продолжила Цунади. А теперь передавайте чакру друг друга, живо. Крикнула Цунади «Дети из прошлого тоже!» «Передавайте друг другу чакру!» «Есть!» «А теперь, Наруто, ты запомнил печати?» «Да!» «Повторяем за нами печати!» «Коза, кролик, бык, кабан, змея, лошадь, петух, дракон и тигр!» «Это точно сработает, госпожа Цунади?» Спросила Сакура, складывая печати. «Не знаю!» «Но... надеемся на лучшие!» «Есть!» Надеюсь, что у нас получится, подумала Сакура из прошлого. Надеюсь, что у нас получится, подумала Сакура из прошлого. Коза, кролик, бык, кабан, змея, лошадь, петух, дракон и тигр. Физиономии людей, которые сейчас находились на поляне, были что-то с чем-то. Их озарила яркая вспышка лишь на мгновение. Но никто не исчез из памяти у всех хорошо. Техника не сработала, Шинра крикнула Сакура, и хотела было ударить дерево, чтобы сломать его к чертям, но большая мужская рука остановила ее. «Сакура, успокойся!» Сказал довольно спокойно Саски, «Но кто знает, что творится в его душе?» «Ксо! черт! Начало разносится от людей на поляне!» «Как так?» Приговорила Сакура из прошлого, готовясь плакать. Но ей на голову легла рука мальчика. «Саски-кон! все будет нормально!» Он повернул голову так, чтобы она его не увидела, и краснел, а его рука все еще лежала на макушке розовой волосой. «Слушайте, может кто-то сделал не те печати?» В надежде спросила она. «Ну, ты Наруто, например. Какие ты печати сложил? Коза, кролик, бык, змея, кабан, лошадь, петух, дракон и тигр. Как ты печально сказал седьмой?» даби Навсегда останешься, даби. Ты неправильно их сложил». Сказал Саски. Что? Наруто паник, ведь именно из-за него техника не сработала. Ксо. Давайте попробуем еще раз. Выплела Сарада. Да. Датьте баса. Крикнул Баруто. Цунади сама, что нам делать? Спросила у пятой Сакура. Что ж, попробуем еще раз. Сказала Цунади. Но, не сегодня. Эта техника забирает слишком много чакры. Как проблематично. Высказала Шакадай. Наруто подошел к троим генинам из прошлого и решил их подборить, хотя сам чувствовал себя чертовски «Не расстраивайтесь!» «Мы обязательно выполним эту чертову технику, дать тебе я!» Он пытался улыбнуться, но вышло у него это криво. «Не умеешь ты подбадривать!» Буркнул Наруто из прошлого. «Прости!» Расстроился Хакаги. «Да ничего!» Улыбнулся Наруто из прошлого вовсе 32. «В следующий раз получится!» Сказав это, он почесал затылок. Верно! Взбодрилась Сакура из прошлого. Уха! Чуть подняв уголки, губ, сказал Учиха из прошлого: Что ж, все по домам. Отдыхать! Через два дня здесь, на этом самом месте, полдень! сказала пятая, показав пальцем на поляну. Есть! крикнули все, вся компания шла по Наруто дразнили хиното. Подходя все ближе, а та в свою очередь краснела, словно помидор. Барута же слегка посмеивался над родителями и о чем-то бурно разговаривал со сверстниками. Саски с Сакурой шли за руки удивительно, правда? Цунади уже удрала от этой компании и пошла в бар попить Саки. А ребята из прошлого разговаривали о своем. В общем, никто не скучал. Как только семья Удзумаки пришли домой, они сразу же расстелили диван и улеглись все вместе в одежде. «Хината, а где Химовре? Спросил муж у своей жены. «Она в гостях у моего отца». «О, тогда нечем беспокоиться». Как ни странно, но они уже упали в царство Морфии примерно через пять минут. В семье Учиха было не так. Сарада спала у себя в комнате, а Саски из прошлого и Сакура из прошлого улеглись в комнате старших Учих. А вот старшие Учихи, которым было лень даже расстелить диван в гостиной, точнее, лень было Саски. Он просто улегся на диван и притянул жену к себе. Так и получилось, что они спали даже не расправленном диване. Не успел Наджин и зайти в дом, как его притянула к себе мать и начала обнимать. Говорят, что-то вроде соскучилось по тебе. На что Инаджин улыбался и говорил «Мы же недавно виделись». «Кушать будешь?» Спросила она. «Не, я спать пойду». «Хорошо, иди». И не упали с лестницы. «Да, да». Шикамар уже в отличие от Инджина, зашел в дом спокойно, ну, почти. «Шикадай, ты вернулся?» Из угла вышла мать. «Как все прошло?» На что Шикадай ответил, как всегда, проблематично. «Я завтра расскажу, а то я устал он зевнул, показывая, что хочет спать». На что мать лишь треснула его по голове и заставила все рассказать. «Ну, Шикадай явно спать лег не рано. Прошло два дня. Химоверя. Пойдешь сегодня к дедушке тети Ханаби? Спросила Хината, готовя завтрак. О! Конечно! Мы повеселимся с тетей! Радостно выскочила Химоваря. Из угла вышел Барута, промямлив что-то вроде Доброе утро! Доброе утро, Барута! Улыбнулась своему сыну Хинуты, садись завтракать. Оха! Кстати, Химоваря, можешь разбудить отца? Конечно. Но! Емуди сегодня не на работу, мы. Да, но сегодня у него миссия по отправлению Наруто из прошлого домой. А, ясно приговорила Хима. Спасибо. Крикнула ей вслед Хинута. В комнату вошел Наруто от Зумаки собственной персоны только вот, из прошлого, но Наруто же... Доброе утро! Бодро сказал Наруто, улыбаясь. О, Наруто-кун, доброе утро! Доброе утро, Хинато-чин, Барута! Ага промямлил Барута. Ага! Из комнаты сверху послышался крик. «Что это?» Взволнованно спросила Химота. «А, мам, не бойся, это я научил Химавари будить отца», ухмыльнулся Барута. Также нельзя, Барута. Расстроенно проговорила Химата. «Доброе утро!» Из угла вышла веселая Химавари и совсем не веселая, да и к тому же сына Наруто. Сакура открыла глаза и увидела, что муж довольно крепко обнимает за талию, чтобы не убежала. Сакура хотела встать, но из-за сильной схватки мужа, она этого не сделала. «Доброе утро, мам!» Она посмотрела на мать, которая пытается выйти из объятий отца и улыбнулась. «Мам, я сама сделаю завтрак для всех!» «Правда?» «О, спасибо огромное, Сарада!» «Да ни за что!» «Доброе утро!» Из угла вышли Сакура и Саски из прошлого. «Доброе!» Саски же проснулся только через минут двадцать, а бедная Сакура ничего не смогла сделать, чтобы выбраться. Доброе утро, Ина уже стояла у плиты удивительно, правда? А срочил Инадж на новые техники рисования. Художники, завтракать будете? Улыбнулась Ина. Инадж же улыбнулся и сказал что-то вроде: мол, заняты еще, попозже. На что Ина подошла и обоим треснула по головушкам. А ну-ка завтракать. Есть. У Тимари уже все было готово, осталось лишь разбудить мужа и сына, а это будет довольно трудно, сказали бы многие, но для Тимари это, как пальцем щелкнуть. «Просыпайтесь без толча!» — орала Тимари. «Мам, еще пять минут!» — сказал лениво Шокодай и уснул. Тимари это явно надоела, и она решила прибегнуть к крайним мерам. «Что дрыхните? Дом горит!» «Что? Дом?» — крикнул шикомару а проснулись. «Быстро завтракать!» «Как проблематично!» Подумали оба Нара. «Все тебя встретились у ворот деревни, и опять пошли на ту поляну!» «Получится ли у них в этот раз?» «Получится ли у них в этот раз?» «Так, вижу, что все здесь!» Сказала пятая. «Да!» Крикнула все. «Хей, а почему командуете вы, когда Хакаги я?» Обиженно спросил Наруто. «Потому, что ты бестолочь!» Сказала пятая. «Обидно!» Скрестив руки на груди и отвернувшись, аля, я обиделся! Хихи! -хи. засмеялась над мужем Хината. Так начнем! сказала пятая. Как проблематично! Я сегодня даже не выспался, троица из прошлого встала, как и в прошлый раз, спинами друг к другу и держась за руки. А взрослые герои встали вокруг них и стали повторять печати, передавая друг другу чакру. Наруто! Не забудь последовательность! крикнула Сакура, Понял я, понял, начали. После того, как они сложили печати, поляна началась озаряться оранжевым светом и... Все... гости из прошлого пропали. У нас получилось. Урау! Кричали на поляне, словно дети. И снова... Оранжевый свет... У нас получилось? Спросила Сакура. Мы попали в свое время. Да. У Чихи были подняты уголки губ. Урау! Крикнул Наруто. И снова... Оранжевый свет. Сарада спокойно шла мимо ворот, никого не видя и ни с кем не здороваясь, только со старшими знакомыми. Наруто сидел в своем кабинете Хакаги, где он работал, и его никто не тревожил. Саски с Сакурой сидели дома. Все вернулось на свои места, они вернулись в тот день, когда должны были прийти гости из прошлого, но они не пришли. В прошлом же тоже все шло своей чередом. «Что, все по домам?» уточнила Сакура. После этих слов все развернулись, и просто пошли домой, а на Наруто ничего не упало. Они тоже вернулись в тот день, когда должны были отправиться в прошлое, но не отправились. Через несколько месяцев, Саски ушел из деревни Карчимару, и все пошло своим руслом. После этого никто даже не вспоминал тот свиток, про него никогда не ходили слухи, и он больше не использовался, наверное. «Моя миссия выполнена. Люди смогли справиться с тем, что я отправил их в будущее». Значит, на землю еще есть надежда, сказал незнакомец. А ты молодец, Мира. Да. На земле еще есть надежда, и я увидел ее своими глазами у Чиха Сакура, нет, не так, и подруга. Пап, а это на самом деле было прям по-настоящему? спросил маленький Барута у своего отца, который еще не стал Хакаги. Видимо, да. Я не помню. Этот свиток должен был стирать память, так, что возможно. Улыбнулся Наруто и потрепал своего сына по голове. Ложись спать. Уха. Зевнув, сказал маленький Баруто. Будущий седьмой Хакаги тихо вышел и закрыл дверь в комнате сына. Наруто-Кун, Химовари уснула мило, улыбнулась жена. Уха, пошли, я тоже устал, сон улыбнулся в ответ Наруто. Спокойной ночи. Конец.